Здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Русский язык, поэзия, текст». Сегодня мы занимаемся опять подготовкой к ОГЭ. И мы будем говорить о задании номер 14. Посмотрим на эти три предложения. А на экзамене перед вами будет не три предложения, а подряд будут даны предложения из текста – и вам нужно будет из 4-5 предложений выбрать одно предложение, которое соответствует определенным требованиям, определенному заданию. В частности, наше с вами задание – найти, выбрать из наших трех предложений, которые перед нами, предложение с двумя видами связи – с бессоюзной связью и с сочинительной союзной связью. Итак, давайте попробуем найти. Я прочту предложение. Предо мной река распласталась под каменно угольным дымом, за спиной трамвай прогремел на мосту невредимым, и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость. Второе предложение: Добрый день! Вот мы встретились, бедная юность. И третье предложение. Лишь небу ведомы пределы наших сил, потомством взвесится, кто сколько утаил. Итак, три предложения. И для того, чтобы нам разобраться в их структуре, естественно, я вам советую сначала найти грамматические основы, затем обратить внимание на то, сколько частей в вашем предложении, ну и, конечно, найти средства связи, если они есть. И для того, чтобы нам было удобнее, сейчас мы рассмотрим схему каждого из этих трех предложений и выберем одну. Итак, это схема первого предложения. Что мы здесь видим? Мы видим, что оно состоит из трех частей. В нем три грамматические основы. Первая основа река распласталась, вторая трамвай прогремел, третья угрюмость просветлела, первая со вторым соединены с помощью интонации, второе с третьим с помощью сочинительного союза. И. Таким образом, скорее всего, мы остановимся на этом первом предложении. Но, конечно, надо рассмотреть все варианты. Второе предложение. «Добрый день!» Вот мы встретились, бедная юность. Как видите, во второй части предложение осложнено обращением. Но вот первая часть, может быть, кому-то будет не совсем понятно, почему у нас «добрый день» – это отдельное предложение. Дело в том, что выражение «добрый день» – мы можем отнести, так же, как выражение «здравствуйте», «добро пожаловать» и так далее. Предложения такого типа мы относим к предложениям, междоним, междометиям. Предложения, которые примыкают к односоставным предложениям. Пугаться не нужно, это отдельное предложение. И в данном случае у нас перед нами бессоюзная связь. Предложение состоит из двух частей. И, наконец, третье предложение. По схеме видно, что в нашем предложении есть как бессоюзная связь между первым и вторым предложениями, так и союзная. И, очевидно, раз это слово «кто» является союзным словом, значит, у нас здесь союзная подчинительная связь. Таким образом, я была права. Действительно, правильный ответ – это первое предложение. Давайте еще раз вернемся к нему и прочитаем его. «Предо мною река распласталась под каменно-угольным дымом, запятая, за спиной трамвай прогремел на мосту невредимом, запятая, союз и, и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость». Итак, правильный ответ. Ответ один. На сегодня все. Я желаю вам успехов, удачи. Решайте варианты, не ленитесь. Всего хорошего.